Добрый день, я приветствую всех наших зрителей и напоминаю, что у нас сейчас прямой эфир на канале Универ ТВ, на портале Казанского федерального университета. Ну, такой я его называю гибридный эфир, потому что одновременно в социальных сетях, в Ютьюбе, ВКонтакте, в Твич... Идет прямая трансляция нашей встречи с гостем, которую я сейчас с удовольствием представлю. И работает специальный канал для представителей средств массовой информации в WhatsApp, куда они тоже могут задавать свои вопросы. Ну и, соответственно, темы, которые мы будем обсуждать, могут в дискуссии по этим темам участвовать те, кто эти каналы посетит во время прямого эфира. А гость и тема у нас сегодня очень актуальны. Гость, во-первых, значимый, потому что это директор одного из крупнейших, весомых и исторически очень наполненным да, историей. Причем историей не только образовательной, но и прикладной, и значимость для республики, для страны, для э, научных исследований. В области самого главного, что нас волнует, что нас вообще может волновать, экономика, как мы живем. Это директор Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Илья Гумерна Багаудинова. Добрый день. Добрый день. Еще раз напоминаю, вы можете задавать через социальные сети свои вопросы прямо в, эфир, в прямом эфире. Но, Илья Гумерна, было бы большим грехом да, не использовать момент встречи с вами и не спросить про экономику. Потому что Понятно. я же не зря говорил... Что это нас волнует всех. В конечном счете, чтобы мы не обсуждали, все сводится к вопросу, где взять деньги, выдержит ли эта экономика, и какие у нас там управления. Это все название вашего института. Да. Кто этим будет, управляете. Вообще, что такое управление, эффективно, но неэффективно. В общем, все сводится сюда. А, вот, и нужны ли экономисты вообще? О, это, это обязательный вопрос. Это отдельный вопрос. Но да? я начать хотел, знаете, вот с аббревиатуры. Институт управления экономики и финансов. А почему вот управление оказалось первым? Просто так красивее звучало? Или в этом есть какой-то подтекст? Я не могу сказать, что в этом есть какой-то подтекст. Дело в том, что в свое время, я скажу честно, как рождался эта аббревиатура, может быть, раскрою такой небольшой секрет. В 1985 году я закончила Казанский финансовый институт, и факультет, который я закончила, был учетно-экономический и назывался УФ. И а... эта аббревиатура всегда была со мной. А так как я люблю играть слова и во все, думаю, как же это, то, что было всегда со мной, а как это превратить. Так вот он у и, да. вот и есть. То есть, ну, это теперь Управление экономики и финансы. Это три основные столпа ну, скажем так, наших основных направлений, нашей жизни, нашего образовательного процесса. И то, что мы готовим, несмотря на то, что их у нас 13, это как бы три центровых. Почему на первом месте все-таки управление? Потому что мы готовим управленцев, мы готовим людей, которые могут принимать решения и должны уметь принимать решения. И люди, которые могут управлять ситуацией, управлять проектами, и прежде всего управлять собой, потому что человек, который не может управлять собой, не может управлять людьми. То есть по этому управлению мы поставили в основу названия института. Ну экономика это экономика, это наша э, каждодневная жизнь. Вообще что такое экономика? Экономика да. это наука о ведении домашнего хозяйства. Потом слово домашнее ушло. А, так родился этот термин еще около 600 лет назад, экономус. Вот, поэтому это наука ведения хозяйства. Хозяйство разное. То есть, как вести хозяйство. Какое? Хозяйство, которое у нас на заводе, хозяйство, которое у нас в сельском хозяйстве, ну, на селе, в образовании, в медицине. Везде есть хозяйство. Везде надо сосчитать, сколько мы заработали, сколько мы потратили, на что мы потратили и на чем мы заработали. То есть, вот как бы экономика – это такая интересная концентрация, которая дает нам на анализе данных принять уже потом управленческие решения. Поэтому мы как бы, экономику чуть подвинули, сделали ее второй, потому что все-таки как бы, не сосновы, а в итоге управление, потом, экономика и финансы. Ну, в нашем представлении в бытовом финансы — это деньги, хотя это неправильно. Финансы — это все ресурсы, которые есть, вплоть до нематериальных активов, то есть можно ну. много об этом говорить и уходить в терминологию. Но поэтому вот эти основные направления нашего института. Хотя их 13. И я считаю, что, говоря об институте сегодня, об институте, который ровесник федерального университета, вообще надо вот немножечко сказать, потому что очень много, знаете, разных мнений. Ровесник федерального университета? Фе нет, ровесник государственного университета. Государственного университета. Ага. Значит, в 1804 году когда императором Александром Первым создается университет Казанский, создается кафедра политической экономии общественных наук. Может быть, я чуть-чуть ошибаюсь, mm -hmm. но а, политэкономия, общественные а, науки, связанные с экономическими направлениями, изучались на этой кафедре. А затем появ... и вообще они как бы около 100 лет так и существовали. И потом приходит 31 год, молодая советская республика. Нужны очень много образованных кадров, и Казанский университет с 30 по 33 год становится матерью или отцом, правильно сказать, ряда вузов Казани. Это, это, вы вытащили из да, это Казанский институт. финансовый институт, это Казанский медицинский институт и это Казанский авиационный институт. Практически даже педаинститут... Это все было в одном месте. Они все вышли из, может быть, я могу ошибаться, но вот эти три точно вышли из, как бы, из лона Казанского университета. И потом как бы, все помнят историю Казанского финансового, Казанского государственного финансового института. Но если взять книгу об истории Казанского финансового института, там написано, что образован в 1931 году на базе ряда кафедр Казанского университета. Ну вообще фактически это получается что ровесник университета на да. экономическое образование, да. то есть 1804 да. год. Да, да, да. И поэтому экономика занимались всегда, всегда считали, всегда анализировали, всегда думали как прожить на то, что есть, как, за, как заиметь больше и как потратить больше при как сэкономить, как выдержать при тех ресурсах, которые есть, и как бы эта проблема стояла и была всегда. Что бы мы ни говорили, я всегда говорю, что экономика — это, наверное, вот в моем представлении, это триумф четырех арифметических действий. Сложение, вычитание, деление и умножение. Не логарифмы, ничего. Вот эти четыре действия. Кто как прибавил, отнял, умножил и поделил, так у него складывается успех, дальнейший, четыре арифметических действия. Вот отсюда очень интересный посыл, mm -hmm. мысль. Вот вопрос, который и вы уже предварительно сформулировали за, за зрителей, за вот участников нашего сегодняшнего стрима. Ну и вот я вижу, он пришел в том числе в YouTube. Тут несколько вопросов. Я вот первую часть озвучу. Что происходит с экономикой в стране? А вот к вашему тезису чуть-чуть добавлю в этот вопрос еще о стринке. Не случилось ли так, что экономика страны застряла только на одном действии, на делении? Вот. Она не может застрять только на делении, потому что там есть обязательно суммы, потому что мы с вами в любом случае перечисляем налог. Люди получают зарплату, а этот налог поступает в бюджет, это приход. То есть это плюс в бюджет. То есть это как бы не деление. Делится потом, когда весь ну, приход сосчитает. Да. Когда все. То есть мы как-то иногда акцентируемся на деление. А вообще-то мы, все физические лица и юридические лица, мы поставщики денег в бюджет. И бюджет делит не мифическую сумму, он делит как бы наши с вами заработанные деньги, налоги физических лиц и налоги юридических лиц, которым является федеральный университет. Что происходит с экономикой сегодня? Но я еще раз вам говорю, что это наука о ведении хозяйства. Экономика, как никто другой, естественно реагирует на тот процесс, который происходит. Но сегодня к нам пришла пандемия, к нам пришла эпидемия, как-то она по-разному по трактуется. Естественно, это изменило течение очень многих процессов и трансформировало очень многие бизнесы. Естественно, экономика реагирует сначала, как нормальная экономика, падением, и я не исключаю, что потом будет рост. Падают все, естественно, когда все закрывается, когда люди остаются дома, чтобы сейчас во главу всех правительств поставлено, самое главное, это здоровье людей и сохранение их, как бы, чтобы смертность, как, как можно больше снизить, снизить смертность, естественно, это накладывает на определенные процессы. Но всегда, когда мы говорим слово «кризис», какой бы кризис не наступал, всегда вспоминают китайцев, что кризис — это начало нового. Я оптимистка в жизни. Я не хочу говорить о плохом. Все-таки любой кризис, он ведет за собой. Да, ты теряешь работу, но это возможность дальше. То есть у тебя появляются возможности. И нельзя говорить, что... Да, можно сидеть, брюжать и говорить, что все плохо. Можно так жить в жизни. А можно просто подумать о том, что это определенные возможности. Начало новой жизни, начало нового пути. И как бы начало изменения самого себя. И пересмотр многих вещей для организации. Вы посмотрите, как... Переформатировался даже наш общий ПИТ. Кто смог, кто смог переформатироваться, кто смог э, наладить доставку, где-то что-то как-то выжили. Очень многие закрылись, потому что считали, можно взять кредит, не вложиться, что-то поставить, потом отобьется. Вот не отбивается потом. И потом надо всегда помнить, любой бизнес, который начинается, это риск. И никто не говорит о том, что вот когда вы начинаете, это будет всегда только положительный эффект. Да, мы рассчитываем на положительный эффект, но каждый человек, который начинает бизнес, он должен где-то уметь держать, что могут быть проблемы, может быть снижение, может быть вообще потеря и может быть провал. То есть вот мы как-то говоря о развитии предпринимательства очень многих вещей, не говорим о том, что может быть и плохо, что любая палка, она имеет два конца. А вот, вот э, два таких вопроса на уточнение. Еще накануне начала пандемии э, уже шли разговоры в экономическом, в политическом сообществе о том, что мир на пороге глобального кризиса какого-то очередного, чем он там вызван, угу. мы не знаем, мы не экономисты. Я к чему? А, не означает ли эти разговоры и то, что потом произошло, что пандемия стала э, таким э, катализатором, ускорителем того, что неизбежно должно было случиться? или все-таки пандемия главная причина а, того, что произошло из мировой, и с российской экономики. Ну я вам хочу сказать, что в экономике есть такой предмет, и даже э, да, как предмет как, называется теория кризисов. То есть кризисы были всегда. А, даже вы считывали определенную э, кривую и определенную определенный момент, как часто они повторяются. Когда-то они повторялись там раз в 30 лет, раз в 40 лет, раз в 50 лет. То есть есть определенные факторы, влияющие на это, но кризисы, они бывают постоянно. Я думаю, что э, вообще конец 20 века характеризуется, вообще сам 20 век, сам 20 век, мы очень мало об этом говорим, э, характеризуется очень сильной трансформацией. Вы понимаете, это век, когда э, рушатся империи. Mm -hmm. Первая мировая война, которая привела э, к разрушению ряда империй, э, прежде всего Российской империи, Османской империи, Австро-Венгерской империи. Затем рушатся, потом Вторая мировая война, Английская империя рушатся, другие империи. И вот, естественно, изменение мира оно привело к определенным движениям внутри самого мира. Естественно, это повлекло за собой, изменился хозяин, изменился тот, кто владеет нефтью на территории Персидского залива, изменился тот, кто владеет нефтью там, в Канаде, который стал самостоятельной, а не, скажем так, не принадлежит Англии, то есть они хоть как бы на где-то там в Входят якобы в содружество. Да, в содружество британское. То есть вот эти вот вещи, они очень сильно стали менять мир. Изменилось отношение к социуму, отношение к человеку, изменилось отношение к женщине. Женщина в начале 20 века и женщина в конце 20 века. Роль женщины абсолютно изменилась. Это тоже все влияет. Это тоже определенный Это тоже как бы... Факторы изменений экономической ситуации. Да люди стали дольше жить. Конечно. Люди просто изменили. Да. Потом живут. мы изменяемся. Вдруг социалистическая система тоже трансформируется. Она просто рушится. И вот эти изменения повлекли за собой другие изменения. Мы приходим в 21 век. Но 21 век уже менять, видимо, нечего. Тут, видите, проходят изменения здоровья. Изменения вдруг выходит. Пандемия. Но когда мы говорим о 20 веке, мы забываем, а мы забываем о большой эпидемии чумы, которая была в Европе параллельно с, э, вот в промежуток после Первой мировой войны. Они мало говорят, потому что там было столько событий. Практически э, чума продолжалась и полыхала в Европе тоже около двух лет. И просто на фоне итогов Первой мировой войны, развала всех империй, эта проблема вообще-то шла несколько на другой план. А когда вот пришла пандемия, я просто даже почитала об истории всех вот этих вещей. И поэтому как бы ну, сейчас вот эта вещь стала более актуальной. Сейчас именно забота о здоровье, о качестве жизни человека изменила мир. То есть может быть в какой-то момент просто бы это все оставили, все бы стали продолжать работать, а люди просто умирали. Могло быть и так. А сейчас mm -hmm. мир принял такое решение. То есть правительство приняло такое решение и поставили человека во главу угла. Да, где-то что-то мы потеряли, и мы будем терять. То есть мы изменили значимость. То есть мы человека в 20 веке не ставили во главу угла. И качество жизни тоже не ставили. А сейчас вот немножечко поменялось. Да, это привело к своим изменениям. Это поменяет картину во многих вещах как было до марта, до февраля 2020 года, после уже будет все по-другому. Вот, вот я как раз а. про это второй, как бы был уточняющий вопрос. Вы прямо так вот гармонично вышли на него, на ответ. Мы ведь, ну, наши студенты, молодые люди, они более, конечно, такие либеральные, они более mm -hmm. свободны в своем осмыслении происходящего. Мы ну, поколение 30+, плюс, скажем так уже, да? и чуть более консервативные. Нас, так, вот вы хорошо мы... нас назвали. А, а, ну, конечно. Да, да, очень хорошо, вот. мне нравится. И а, мы а, ведь где-то очень глубоко, так глубоко, что сами боимся в этом себе признаться, а, думаем и ждем, что вот сейчас какие-то вот ограничения снимаются, что-то такое вот оживает, и мир как-то вернется в прежнее состояние. Вы сейчас произнесли страшную для многих ну, фразу, фразу, что так как было не будет... Так, как было не будет. Еще раз. Можно чуть-чуть вот, расширить, чтобы это не вызвать панику. Ну, спуск. это не паника. Это, уже это, есть, это, ну, это нормально, надо к этому относиться. Во-первых, когда человек будет открывать бизнес, он будет очень многие пищи просчитывать. И когда человек будет открывать ресторан, давайте... Ну, с, с маленького начнем, он будет думать о том, как поставить столики и надо ли ему открывать только на вынос или все-таки делать и веранду. Потому что те, кто открыл веранду, пожили несколько получше. Там были свои плюсы. Угу. А, Во-вторых, еще более становится востребована профессия врача. Она никогда не уходила с повестки дня, но если когда-то... вот Я вообще считаю, что три профессии Всегда будут, пока есть социум, пока есть мир, будут всегда. Это медик, это юрист и это экономист. Потому что <говорот> вот это как бы три, они будут всегда. <говорот> и поэтому это не страшно. Когда мир пришел в войну, тоже было страшно. И думали, и я еще раз говорю, как был до... Никогда не будет, мы не вернемся в тот мир. Мы будем по-другому относиться к себе. Мы прежде всего будем прежде по-другому относиться к семье, к своей семье. И к тому, что есть, то, что мы имеем у себя рядом. Мы подумаем, какое нам нужно образование впоследствии. Потому что сейчас очень сильно поменяется рынок труда. Очень сильно. Кто нужен, кто будет востребован. Но ну, эти три профессии будут востребованы всегда. И я бы еще добавила четвертый, это педагоги. Но как бы по-разному к этой точке зрения относятся. Но я считаю, что тот, кто будет учить... Ну, ост... кто учитель... накопленные да. знания должен да, все равно передавать. Да, да. Да. То есть вот есть профессии, которые будут вечные. То есть они вот как бы останутся. Поэтому я к любому кризису отношусь положительно в том смысле, что это даст... Новый толчок. При всем при том, что экономика России дала страшное падение, экономики всех стран дали страшное падение, но это возможность пересмотреть программу развития дальше. Люди будут строить, люди будут развивать дороги. Хотя бы маленький пример. Пандемия заперла людей в квартирах. Да. Вы обратили внимание, может быть, может быть, нет? После того, когда стал немножечко теплее рынок, стали востребованы. На сегодняшнее лето практически сданы все дома в аренду на лето. И рынок именно недвижимости загородной очень сильно пошел вверх. И люди поняли, что у них маленькие квартиры для определенных. То есть если есть возможность, люди будут идти дальше и расширяться. То есть я говорю о положительном. То есть как бы это поменяет, естественно, это поменяет рынок. Поменяет рынок жилья, поменяет рынок загородной недвижимости. Люди, которые хотели продавать дачи, они их уже не будут продавать в ближайшие пять лет точно. То есть, потому что это э, в определенный момент было решением проблемы изоляции. То есть и что будет? То есть люди пересмотрели ряд своих решений. Поэтому я говорю, что то, что было до марта 2020 года, уже мир Будет другим мы подумаем поехать в ту или иную страну мы подумаем прежде чем поехать подумаем нужно ли нам это делать нужно ли как нам зайти да есть разные люди которые относятся по-разному кто тут носит маски тут нет это их проблемы но каждый человек сам выбирает для себя как какое качество жизни он для себя выбирает вот так то есть это это уже выбор человека Спасибо. Кстати, надо заметить, что и для медийщиков это был такой исторический момент. Да. Потому что э, люди, запертые в домах, вдруг поняли, что контента вокруг много, а качественного не очень. Да. И э, оказалось, что требования э, к медийщикам вот, постпандемийного периода э, будут уже принципиально иные. И тут тоже придется много менять и к былому не вернуться. Э, э, Мы верну... даже можем сказать сразу. Там где-то прозвучал вопрос об учебе. Очень сильно. Поменялся Обычай, ребята, образовательный процесс. Просит, да, сейчас мы к нему придем, да. к образовательному процессу. Вот продолжение, прямо тут uh -huh. зрители пытаются продолжать разговор уже с вами в онлайн-режиме. Кстати, чем онлайн хорош, да? да? Вроде люди очень далеко, и вроде они с тобой рядом дискутируют. Значит, наш пользователь в YouTube... Ну, Во-первых, пишет, что отлично выглядите. Лиду, верно. Впрочем, как и всегда. И тут же задается вопросом, как вы думаете, сколько лет понадобится, чтобы оправиться экономике России от пандемии? И есть вопрос такого же плана, что, какие ваши прогнозы на ближайший год? Вот оправимся за ближайший год? За, нет, за ближайший год нет. Сколько потребуется? Я вообще не прогнозист. А вообще то, что касается прогнозов, я хочу а, про рекламировать. Как бы, очень хорошо на эти вопросы может ответить Марат Рашидович наш а, проректор по стратегическому развитию. Он вообще как бы на этой научной теме а, специализируется. Все будет зависеть от того, какую программу выберет правительство. Можно иногда, чтобы был очень быстрый рост, надо иногда очень жестко повысить налоги. Мы же этого не хотим. Нет. Ну, Нет. Ну, вот. Нет. Поэтому, с одной стороны, любое правительство, любое принятие решений думает, как э, сделать, э, как не убить до конца физлица и как выжить в той ситуации, которая есть. Хотелось бы, конечно, для многих повысить цены, хотелось бы повысить налоги, тогда будет очень быстро. Но этого делать нельзя, потому что социум поменялся, люди другие, людей все-таки надо беречь, мы же опять говорим о качестве жизни. Поэтому я думаю, что это будет постепенный выход. За год не выйдем. Я думаю, ну я даю года три. <сак> <сак> а вот уже такой э -э -э политико-экономический тогда прогноз – не случится ли так, что вот этот э, затяжной выход э, на новые, как было раньше модно говорить, горизонты это развития, роста, ага. роста э, приведет к тому, что население на каком-то этапе утомится, и это приведет к каким-то политическим нестабильностям в обществе. Вы То знаете, есть когда э, рост м -м. экономики не успеет за политическими ожиданиями, за социальными ожиданиями населения. Иначе не выдержат. Вы знаете, я надеюсь, что у нас очень мудрое правительство. И я думаю, что оно постарается не допустить этих вещей. Я надеюсь на это. Но опасность этих вещей существует. То есть я как бы вот здесь уже, помимо оптимизма, я реалистка. То есть любое неправильное выделие принятия решений, как было в Питере с закрытием каких-то баров, mm -hmm. и вдруг Беглов признал, что он, оказывается, ошибся, вот, оно может привести э, к определенной нестабильности в той или иной отрасли, в, той или, в том или ином регионе. То есть мы видим ряд регионов, мы уже их видим, мы не будем сейчас об этом говорить. То есть эта э, опасность существует. Есть вопрос, очень конкретный, спрашивает пользователя, а можно ли сейчас брать кредиты? Это, я так понимаю, есть такая, ну не дискуссия, есть такая группа экономистов, которые советуют активно сейчас брать кредиты, потому что это через некоторое время будет выгодно, будет легче отдавать их, ну в силу обвала рубля или что-то еще произойдет. Я немножко я отвечу по-другому. Первое. Нельзя брать кредиты в валюте. Ни в коем случае. Так. Никогда в этой стране нельзя брать кредиты в валюте. Это во-первых. А прежде чем брать новый кредит, сейчас есть различные программы трансформации кредитования и снижения в связи с пандемией кредитных процентов. Вот надо просто поработать с банками, с банкирами и пересмотреть ту кредитную программу, которая у вас есть сейчас, и подумать, что вам предлагают. Ведь для любых низких процентов, о которых э, говорит наше правительство, там мелким текстом прописаны иные условия. Да. То есть если ипотека для молодой семьи, там есть определенные условия для этой молодой семьи. То есть еще какие-то низкие вещи. То есть надо все посмотреть. Если вы уверены в завтрашнем дне и в зарплате в течение 10 лет, а когда кредит брать можно. То есть, Но ну, это должна быть уверенность на ну, лет 10. А вот, кстати, в связи с кредитами и образованием. Здесь мы накануне, вот, в предыдущую uh -huh. встречу, разговаривали с секретарем приемной комиссии. Он озвучил возможность сегодняшним абитуриентам, да и студентам, обратиться в, ну, Сбербанк. в Сбербанк, который может их прокредитовать на очень выгодных условиях. Вы про этот кредит что да. можете прокомментировать? В том числе и для абитуриентов, это интересно, и для студентов, ну и, нам, и для их родителей. И для родителей в первую очередь. да. Я хочу сказать, что вот для тех, кто поступает на эконом-факт на первый курс, ну скажем так, в Институт управления экономикой и финансов, это выгодная вещь, потому что все наши выпускники устраиваются. И ага, вот, да. там же есть момент а, с устройством на работу. Особенно да. те, кто попадает а, в такие фирмы, с которыми мы работаем. У нас ведь есть момент, когда со второго курса уже работодатели отслеживают хороших студентов. И т, если человек нацелен на то и понимает, что ему надо будет его отдать, они найдут работу. То есть практически у нас такого момента а, с отсутствием работы, ну как бы его нет. Они, ребята, все устраиваются. И вот в данной ситуации, когда человек берет кредит, он должен знать, что он идет на ту работу, которая будет востребована, и у него будет возможность. Там же есть тоже вот это вот условие, что он же должен не просто взять кредит, его же отдать, это тоже надо. А для этого он должен устроиться на работу. А это можно только с определенными ну, профессиональными вот, компетенциями. Сам кредит это получить легко, и насколько это нагрузка вот, в ближайшие четыре года? Вы знаете, я, если честно, так глубоко не входила ага. в этот образовательный кредит, там же все зависит от суммы, то есть насколько. По-моему, сейчас стоит вопрос, университет, он вообще не, не отдает кредит, и университет отдает за него проценты даже. Ага. То есть вообще, как бы его есть такая отложенное, это так называемое кредитование, когда человек начинает отдавать свой кредит, когда он выходит на работу. То есть мы пытаемся взять модели западного мира, где очень дорогое образование и кредитование, то есть люди отдают после устройства на работу достаточное количество времени, то есть средства на свое образование. Но в период кризиса надо вкладываться, вот есть один вопрос, я не, не знаю, он пришел ко мне, кстати, он, он пришел ко мне на почту. А -а -а. Помимо того, что вот у вас есть YouTube до этого, то есть вот пандемия, во что надо вкладываться? В евро, в доллары, в золото? Ну да, это вот, кстати, это продолжение того, брать, я кредит, вам брать хочу куда сказать, вложиться, куда вообще не суваться, может быть. Я и отвечаю только одно. надо вкладывать в себя, в свое здоровье а -а -а. и свое образование. Потому что повышение профессиональных компетенций всегда даст помимо интеллектуального превращения, в том числе и материальное. Ну, это так называемые долгосрочные инвестиции. Да, да, самого себя. Кстати, вот вы уже упомянули, что такой вопрос в обществе витает. Мы тихо, тихо, так к образованию подвигаемся. В обществе витает, что слишком много у нас. Юристов, экономистов, ну кого там еще вспоминают. Но ну, юристов, экономистов чаще всего. Вот, но при этом вы сказали, что всегда будут несколько профессий, которые будут необходимы обществу, куда бы его ни мотнуло, ни качнуло. И экономистов в том числе назвали. Вот экономистов с вашей точки зрения хватает или не хватает? Их надо в таком количестве готовить или не надо? А, и, и вообще, правильно ли мы готовим, может быть, под словом экономист, мы просто скрываем огромное количество внутренних компетенций, которые крайне нужны обществу. А, может, я нужны? очень не люблю этот вопрос, За... знаете, ну, нет, он, бы, я... надо нет. на него ответить, но что все время говорит, понимаю, что, сейчас, что сейчас, вот. сейчас очень модно, сейчас все вот говорят, и, и притом не только сейчас, очень давно говорят о том, что очень много экономистов и юристов, я хочу сказать, Первый, короткий ответ. Профессионалов мало не бывает. Да. Это во-первых. Да. А, Во-вторых, а, я немножечко скажу таким образом. Раскрою такую тайну, почему я закончила фи финансовый институт. Я любила несколько другие предметы и всю жизнь мечтала стать учителем истории. И вообще поступала mm. на ИСТФАК Казанского университета. Но у меня была ошибка в аттестате, и приемка не приняла мои документы, сказали, иди в школу, исправляй ошибку. Но мама такая, говорит, не поступишь. Все не так. Где еще сдают историю? Финансовый институт. Я говорю, мам, ну что я там буду делать? Вот ты понимаешь, ты всегда будешь при работе. И я не хочу сказать, что я была в восторге от выбранной специальности. Потому что образование чисто экономическое, оно нудноватое, оно не оно такое, Там есть вещи, которые надо как бы, сидеть и нудно делать, анализировать. И, как бы, это не так красиво, как, например, космический корабль строить. Но жизнь сложилась так, что это образование спасло меня от очень многих вещей. И практически у меня, я никогда не была без работы в самые тяжелые моменты знания бухучета, то есть были моменты, когда я подрабатывала бухгалтером на малом предприятии. Все. То есть вот эти вот моменты, и конец 80-х, 90-е, как бы я выживала тем, что у меня были вот эти профессиональные компетенции. Потом, конечно, поменялась, я ушла в ВУЗ, и там надо было защищать диссертацию и так далее. То есть и момент, который... Я тоже не люблю эту фразу, но мы ее все, всегда произносим. То, что мы даем ту специальность, на которую всегда можно устроиться в любой тайге. То есть мы даем угу. профессиональные компетенции в любой тайге. В любой тайге, хорошо да, сказано. В любой да. тайге. Я как-то как вот не, не читала еще в те времена ГУЛАГ, потом-то прочитала. А потом муж мне рассказал историю, когда он попал в армию. Он говорит, я был таким... У меня была такая козырная должность, я, я наряды закрывал. Я же, с финансов, меня же из финансов выгнали. Э, и я наряды закрывал. Он говорит, я получал обалденные деньги на Обаме. Вот. То есть вот, знание таких вещей как бы, оно приводит к тому, что умение эти вещи делать э, дает людям как бы, выжить в очень сложных ситуациях. И поэтому экономисты и юристы э, будут нужны всегда. Как в любой ситуации, в любом мире, людям надо решить какие-то взаимоотношения, поэтому юристам будут нужны uh -huh. всегда. Их мало не бывает. Поэтому спрос на этих людей не заканчивается, на этих специалистов не заканчивается. Да, меняется, да, нужны аналитики, да, даже в Англии, с кем мы работаем, не говорят. Бухгалтер, там, аккаутер, аккаутинг. То есть все это красиво, что это все да, но мы работаем. Четыре арифметические действия и uh -huh. цифры. Эти, и, эти цифры когда введение специальности нам читал Анатолий Борисович Чевашкевич, он говорил о поэзии «Цифры». Думаю, поэзии, что тут можно, какие песни. С годами я поняла, что цифры очень хорошо поют. И цифры могут спеть и до сами знаете каких вещей. То есть цифры правильно умение сосчитать, еще раз, умножить, поделить, разделить и сложить приводят или к одному или к другому. То есть вот эти моменты, они будут востребованы всегда. Ну здесь скорее вот, смею так предположить, угу. что вот такие разговоры в обществе периодически возникают, наверное, еще от того, что, как бы это тоже мягко выразиться, много случайных людей, если не назвать неких вообще товарищей проходимцами, пришли в экономику и в юриспруденцию, да, так и в меди, вот и дискредитируют профессию. Вот вам не бывает иногда обидно, что голос вот профессионалов, которых вы говорите, много не бывает. Иногда тонет вот в каких-то посредственных, очень непрофессиональных, но ну, под прикрытием экономических рассуждений. Ну, я вам хочу сказать, что проходимцы были, есть и будут. Карл Маркс. Первый том, 23 глава, первоначальное накопление капитала. Мы не застрахованы и не избавимся от этого никогда. Потому что мошенничество, какое бы оно ни было, оно будет изощряться. Когда-то воровали кошельки сейчас воруют, но сейчас воруют электронные деньги. Это было, есть и будет. И вот для этого нужны профессионалы, чтобы их было меньше, чтобы с ними бороться. Но так устроен мир. То есть человек родился, его приняли, он дальше развивается. Это ребеночек маленький, такой хороший, розовый, святой практически из него. Кто вырастает? Внешняя среда меняет нас всех. И никто не может сказать, что вот как мошенники. Мошенники, ну, есть они, ну что. Надо просто уметь с ним бороться. Надо уметь понимать, что надо не вестись, не вестись на сказки, которые вам рассказывают. Нет процента на депозите 200 в месяц. Но нет этого. Это сказки. Потом вы сдаете деньги, человек уходит. Ну, ну, ну давайте ну давайте в сказки не верить. Просто э, очень красиво, конечно, почитать сказку. Все. У Андерсона ну, да. красивые сказки. Но есть вещи, которые надо ну, понимать, что Андерсона этого не надо делать. Всегда грустный конец. Да, то есть вы понимаете, то есть, надо понимать, как надо себя вести. И экономисты, в общем-то, поэтому и нужны финграмотность, где-то вот, вот мы тут за, затронули, но надо быть, каждый человек всегда, который имеет хоть небольшое количество денег, в цивилизованном мире имеет финансовую консультацию, консультанта, чтобы правильно распорядиться деньгами, это есть, это существует, то есть, и вообще профессия финансового консультанта, консультанта по пенсии, вы понимаете, у нас mm -hmm. боятся эту фразу произнести. Консультант по пенсии. А вообще-то, ну как бы, если у человека есть возможность накопить, а почему нет? То есть есть вещи, о которых надо задумываться и, и говорить. Это вообще-то распределение собственных денег на будущее, это вложение. И есть же люди, которые как бы и пенсию себе подготовили тем, что занимались этим вопросом как бы заранее, помимо государственный, который он получает, но как бы другим моментом. Прежде чем мы окончательно уйдем в образовательную сферу Давайте и поговорим будем. о жизнедеятельности института в этот сложный период для любого вообще вуза, это приемная кампания. все-таки еще один как эксперту вопрос на такую дискутируемую тему в обществе, связанную с тем, куда и как государством, ну, нашим государством мы за себя переживаем. Бросить все-таки спасительные деньги. Ваше мнение. Вот есть та позиция, которая озвучена президентом, правительством. Там 5 триллионов, которые пройдут в значимые отрасли и так далее. Есть точка зрения, например, что нужно было бы сегодня через государственные гигантские вливания, да, жертвой на пути определенными параметрами, например, максимально снять кредитную нагрузку с населения. Списать ли проценты автоматом, все ли кредиты, ну, каким-то образом облегчить вот эту массу и тем самым э, стимулировать спрос, потому что больше свободных денег у населения окажется на руках, меньше будет закредитованность. Вот э, с вашей точки зрения вот спасительный круг сейчас оптимально брошен в экономику или можно было бы еще подумать, не, не, не критикую власть, советую власти? я может быть я свою точку зрения да, конечно. свою точку зрения ну во- первых как вам сказать я считаю что никакие долги списать не надо каждый человек сам на это подписался и должен был думать и если есть программа поддержки в той или иной ситуации ее надо посмотреть если уж совсем плохо давайте начнем с этого угу. это раз есть программы даже я же говорю уменьшение процентов по кредиту Никогда обыкновенная раздача денег не приводит к росту экономики. Мы это с вами видели, молодежь это не помнит, а мы с вами видели, когда в 80-е годы, когда Горбачев выливал очень многие вещи, давали как бы вот эти вот кредиты, под, которые как бы в качестве зарплаты потом предприятия, потом в конце концов не все выживали в этой ситуации. Люди получали зарплату, а все остальное как бы не развивалось. То есть были моменты, когда вбрасывали единолично там в медицину, все какие-то моменты, но это не привело. Я считаю, что если что-то и развивать сейчас, то это естественное образование У -у -у. и есте, ну, естественная медицина и инфраструктура. Развитие любой инфраструктуры приведет к изменению качества жизни. Любые изменения в дорожном строительстве, в дорогах приведут к тому, что люди будут больше ездить и просто приносить прибыль туризму. Все равно мир откроется, и страна откроется, и мы будем ездить. Хотелось бы ездить по хорошим дорогам, по, хай, по хайвеям. Как бы. На сегодняшний день только 83% федеральных дорог соответствуют мировым стандартам, а региональные дороги, по-моему, где-то процентов 47%. То есть а. это вот, вот, ну как бы одно из направлений. То, что потом даст толчок. То есть надо вкладывать то, что потом даст толчок, а не в сегодняшний день. Сегодня мы их скушали, и все, они же завтра не появятся. То есть поэтому я вот ну, против такой раздачи. Поэтому, я еще раз говорю, мы с вами это видели, к чему это привело. Спасибо. Тут Twitch подключился, вопросы пошли, поэтому пользователи YouTube я перед вами извиняюсь, чуть позже мы вернемся к вашим вопросам. От ВИЧ такой просто вопрос фундаментальный. Какой экономической теории придерживается директор института экономики mm -hmm. Адама Смита, Стиглица, но или другой? Монетарная экономика. что тут фамилии идут, а потом вдруг. Я хочу сказать, как руководитель кафедры экономической теории, а вот, видимо... Да, да. Что я читаю всех и придерживаюсь всех. Я не хочу сказать, что я что-то ставлю по главу угла, но как любой экономист, каждый из нас должен знать все направления. И теорию Рикарда, и теорию Адама Смита, и теорию капитала. Конечно, все знают, что я очень люблю Карла Маркса и во многих вещах цитирую капитал, и поэтому придумала такую вещь, как Маркс. Он вообще самый блестящий экономист, да? Который... Но он не совсем ну, экономист. Случае... Вот, ну, вот, ну, но да, он да. один из фундаментальных трудов, который ответил на ряд чисто теоретических и практических вопросов. И я даже придумала такой праздник для студентов, который называется Марксфест, да, да, да. да, которые они как бы в том числе соревнуются в знании Карла Маркса. Я никогда не отвечаю, какую теорию я придерживаюсь, потому что на кафедре преподаются все теории. Но я хочу сказать, что я не идеалистка, и я понимаю, что пока миром правят деньги. И умение зарабатывать, сохранять и распределять собственные ресурсы, в том числе, помимо ресурсов организации, ресурсы семьи, я думаю, что это вот это основная теория, которую я придерживаюсь. Как правильно заработать <смех> и сохранить. Так, спасибо. И теперь у нас остается еще часть программы, которую хотелось бы посвятить собственно, вот экономическому образованию. То есть экономисты нужны, убедили в нас. Потребность профессионалов крайне высокая в обществе, во всех экономиках мира. Как идет набор этих будущих профессионалов? Какая сегодня картина с абитуриентами? Когда еще ведь есть такой вопрос всегда, который ну, задают в частных беседах, больше здесь я его не вижу пока, но вот абитуриентов, когда идет много, то возможно падение качества их, то есть проходной балл падает. Вот как с какими показателями, в каком количестве и куда преимущественно идут ваши абитуриенты сейчас? Ну, я хочу сказать, что у нас за последние годы очень сильно изменилось количество бюджетных мест. Мы очень секвестированы. В четырнадцатом году на экономику было 250 бюджетных мест на все направления. Сейчас осталось ну, если мы сейчас, сейчас вот я немножечко посмотрю, ну, где-то около 90, а нет, 60 бюджетных мест всего. А вот вообще что происходит с бюджетными местами? Почему а вот мы поэтому... так нещадно режем? А, по по... нужным... а, по... а поэтому мы и говорим, что экономистов не нужно. Вот это самое главное оправдание, что мы режем бюджетные места. И исходя из этого, естественно, очень высокий проходной балл, очень высокий проходной балл. И, конечно, поступят не все, очень большое количество контрактников, которые учатся. И в свете я очень попрошу да, дать первую таблицу. Да, вот она появилась. Да, да, да. да. Мы э, здесь специально поставили бюджет, э, проходные баллы за последние пять лет. То есть, вот примерно, это не говорит о том, что в 2020 году будет один в один, нет. Угу. Но это вот мы все взяли тенденцию за последние пять лет. Значит, как идет набор? Идет набор хорошо, заявлений много. Самый Я единственная в период приемной кампании хочу обратиться к родителям, чтобы они раньше определились с направлением, Потому что будет очень сложно, когда буду и положили уже оригинал, чтобы этого не было в последний день. Потому что бывают и слезы, и истерики. То есть это надо сделать сразу. Если у вас, вы видите, что у вас как бы определенный проходной бал, недо... вы уже не дотягиваете, не ждите 20-х чисел, оплачивайте по контракту и чтобы не стоять в очередях уже впоследствии а сейчас сроки что... очень маленькие да, да просто вот у нас в этом году очень жесткие сжатые сроки <с и нам надо будет последний приказ выходит 31-го, в том числе по контракту нам надо все успеть сформировать а сейчас ситуация такова что наши абитуриенты застыли в ожидании и сейчас работает такой момент. Очень многие еще не положили оригиналы куда-то. Люди считают, что у них 205 и 210 баллов, и они попадут на бюджет. В ну, таблице видно, что и вообще, не попадут, не попадут, к сожалению, не попадут, потому что в 20 числа августа посыпятся оригиналы. Их будут накладывать, и вы потом, потом будет момент, вот потом пойдет нервозность по уже контрактному обучению. Вы понимаете уровень, когда уже надо подумать о контракте или, или об образовательном кредите? Вот это вот момент. То есть мы тут можем уже по кредиту... Это... То есть вот момент такой. То, что касается направлений, связанных с географией, с природой, обустройством и картографией. Ну, у нас институт же очень интересный. То есть мы всегда говорили об экономике. А я считаю, что фишка института, помимо вот того, что, то, что мы всегда изучали, экономика, финанс, менеджмент у нас все-таки есть территориальное развитие. То угу. есть мы готовим специалистов, которые могут сосчитать, сколько районов надо Казани. Где, как сделать то или иное озеро. Вот, например, все гуляют по Булаку, правильно? Одним из авторов реконструкции Булака является наша Масурна Мингазова, кафедры природоустройства и водопользования. То есть среда в которой живет человек. Качество жизни, среда, это тоже наше направление. И, как бы, вот, вот эти ребята, там, конечно, бал пониже, потому что там много инженерных составляющих, вот, и там, видимо, они еще между биологами экологами тоже еще выбирают. То есть это вот тоже наше направление. еще хорошее направление у нас геоинформационная система. Это тоже связано с развитием территории городов. Ну, как бы вот такое у нас а тоже есть. Вообще стоимость высокая сегодня обучение. Целый ряд направлений декларировали, что они не изменили. вообще. Мы стоимость. не изменили стоимость по сравнению с прошлым годом. Вот сейчас пошла вторая таблица, первая ее часть по ага. платному обучению. У нас просто очень много программ, и вот они все представлены. Пусть она полминутки повисит, и потом да, дайте, пожалуйста, продав... вот это продолжение. То есть вот они как бы разные. Но самая высокая стоимость — это 199 тысяч. Это наша любимая программа. Программа с университетом с Лондонской школы экономики. Вот, то есть, ну, она, она Лондонской они... школы экономики 199 тысяч рублей, да. Рубль, рублей. Да. Плюс шесть тысяч фунтов стерлингов, которые они будут платить в течение трех лет. Сама программа в Лондоне стоит в год 35 фунтов стерлингов, 35 тысяч, тысяч. фунтов, фунтов стерлингов. Вот. Вот это, кстати, очень важно услышать. Мне кажется, многие мои родители, мои абитуриентам, к вопросу, что аналогичное образование в Казанском федеральном университете. Ну, да, ну, значит, ну, ну, немножечко ну, об этой программе. Я не скажу, что его дарят, да? Но ну, нет, ну его, не конечно, не дарят. Низкая, очень да? сложно. Не там там учить. Да, не просто там учиться. А, вы уч... Вот, кстати, к вопросу об онлайне. Угу. Обучение с Лондоном в онлайн в онлайн. Ребята не едут в Лондон. Если хотят поехать в Лондон в школу, это отдельные деньги, это отдельная программа. Угу. Все обучение идет на английском языке. Преподаватели отбираются. Лондонская школа экономики. Не как бы мы рекомендуем, но отбираются Лондонская школа. Это тоже очень важно Лондонск... Это качество образования. Да, Лондонская школа экономики а -а -а. они отбираются. Вот, то есть там каждый преподаватель проходит онлайн собеседование. Вот и впоследствии как бы первый год они учатся, они готовятся к поступлению. Дело в том, что бакалавриат в Лондоне три года. Они учатся год, учатся у нас, как бы готовясь сдать ряд таких вот экзаменов, они готовятся к потому что на, их зачисляют в Лондоне на основе Айлса. Вот. И затем они учатся 6 тысяч фунтов стерлингов за 3 года, 2 тысячи фунтов стерлингов в год. Это есть определенное количество предметов, которые они сдают преподавателям из Лондона и, и, и изучают их онлайн и консультируется с лондонскими преподавателями. Вот такая вот у нас программа. Ничего. И сразу мы можем перейти к нашему онлайну. Мы можем сразу сказать о нашем онлайне, о котором очень много дебатов как Ну вы как-то как вы выстояли, кстати, вот эту онлайн? Мы выстояли хорошо. Мы выстояли нормально. Мы выстояли хорошо. Как вам сказать? Я поняла так, что в Институте управления экономики и финансов еще вторая фишка. То есть помимо нашего нашей территориальной ставляющей, у нас такая фишка, мы очень хорошо коммуницируем и разруливаем ситуацию, мы этому учим. Потому что а -а -а. и поэтому мы как-то, ну, конечно, были определенные нюансы, но мы очень спокойно перешли на дистант. Мы хорошо работали в дистанции. Я думаю, что студенты были счастливы, когда их консультировал директор института, который не до этого не, не могли найти. И все, то есть ребята находили нас в ТИМСЕ постоянно. То есть первый минус это, конечно, увеличилась нагрузка на преподавателя. Но мы справились с этими вещами. То есть я считаю, что нормально. мы... Прошли защиты, онлайн-защиты. Мы про... все присутствовали онлайн, я считаю, тяжело было делать онлайн-выпускной. Хотелось всем прийти и обнять друг друга. Самая главная потеря это отсутствие человеческого общения живого. Да. Но это мы как бы вот-вот мы это прошли. Сейчас у нас новый этап вернуться в офлайн. Мы начинаем полностью в офлайн учиться с 1 сентября, сохраняя масочно-перчаточный режим. И как бы вот мы возвращаемся к своей обычной жизни. Есть, конечно, но в этом особенность социальных сетей, поскольку мы работаем через них прежде всего в нашем онлайн формате. Uh -huh. Есть группа злых вопросов, но ну, как их не задать? Давайте, Давайте на них конечно. тоже попробуем ответить. Какие факультеты вы рекомендуете для деток из незащищенных слоев населения? Ну, вот об образовательном кредите вы уже рассказали. И этот же автор спрашивает, а дети-сироты и дети из социально незащищенных слоев могут попасть на факультет менеджмента, где сумма платного обучения 199 тысяч рублей. Какие у них шансы? Или это для богатеньких элитарных деток? Вот ну, такой во злой так. вопрос, но предметный. Значит, те, кто сироты и имеют определенные льготы, у них отдельное поступление на бюджет. То есть там есть вопрос поступления на бюджет этой категории ребят. Если они не проходят по проходным баллам, то чуть ниже проходные баллы на географию с картографией можно было бы сдать географию поступить туда. И потом в, через магистратуру по экономике как бы получить уже такое очень хорошее полное образование. Ну, как бы я не могу придумать проходный балл. Богатенькие детки на платку поступают, то есть... Есть, как бы, это же не о бюджете идет речь. Mm -hmm. Вот, то есть, снижение, вот, я не, я не регулирую цену на, об, на обучение, но вот она такая, какая она есть. Ну, вот, если дополнительные платы в обучении, вот, как, как учеба в Лондоне, это, видимо, про вот ту программу, которую это вы только, рассказывали? Это, это по Лондону. Это по Лондону. Вы уже, в общем, сказали, что есть. Да, если да, да. Ты, еще и в Лондоне пройти определенный этап своего обучения. Вот есть еще один злой вопрос. Хочу поступить в ваш институт, но услышала, что сессию сложно сдать без, так сказать, коррупционной составляющей. Правда ли это? Правда, тут уже началась своя дискуссия. Кто-то пишет, что это неправильно, что это вот сдают без всяких проблем и денег. Ну, вопрос. Э, Вообще есть. это неправда. Вот. Это неправда. Я не знаю, с каких пор это почему-то. Нет никакой коррупционной составляющей. Дело в том, что если вы учитесь и выполняете все элементы учебного плана, вы все сдаете. Как бы нет проблемы. Если человек учится, он сдает. Основная проблема очень многих наших студентов. Это физкультура, на которую они не ходят. А -а -а, да. Да. Да, да, да, да, они просто не ходят, они забивают на нее, да. скажем так. И потом думают, как же это сдать побыстрее. Не получается побыстрее. Идите, отрабатывайте, идите, побегайте, отожмитесь, ручки потом потренируйте. Поэтому надо просто выполнить те параметры, которые даются на предмет. Ну, это, кстати, вопрос совсем не к институту Это ну, кафедра физкультуры она существует как общеуниверситетское подразделение. И Нет, но дело в том, что не прикреплена к конкретному институту. Я вообще считаю, что если человек учится и выполняет все задания, он задает. и как бы таких предметов, таких вопросов не возникает. Ну и э, ф, так спокойная такая формулировка. Э, нет никаких дополнительных плат в процессе обучения, кроме как вот то, что за год осуществляется. Нет, вот никаких это, видимо, плат нет. Если сам... Нет ли что-нибудь как в школе? Нет, нет, нет, этого... нет. Если только человек сам самостоятельно не захочет проходить какую-то дополнительную образовательную программу сам самостоятельно, то так это только вот плата, которая есть. И вот еще несколько, прямо до образования дошли, видимо, студенты включаются активно. Можно ли перевестись в ваш институт на бюджет из другого института КФУ? И перевод возможен ли при наличии свободных мест? то ли вопрос, то Этот ли разъяснение. Этот вопрос решает комиссия, которая создана при первом проректоре. Конечно, перевестись можно, если есть таковые места. Спасибо. И был еще вопрос, связанный с вашими программами. Есть ли обучение фондовых рынков? Ну, Фондовому рынку, видимо, работа да. с ценными бумагами. Да, значит, есть кафедра финансовой инжиниринга и финансовых институтов, есть определенный трек магистратуре и есть определенные направление по калавриате. Но это надо поступить на отделение экономика. Через два года идет профилизация. И там можно уже думать и о фондовых рынках. И вопрос, на который... Я прочитаю, как он звучит. Ну, он связан с иностранным студентом. Поэтому хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. В Туркменистане сдавали дистанционный экзамен. Теперь собираюсь платить, но банк в Туркмении не принимает. Говорят, что ждут решения из списка поступающих с консула. Ну, от консула, видимо. Да-да-да. Прошу решить эту проблему. То есть, вот, что делать ребятам из Туркменистана? Я, насколько слышал, там есть какие-то вопросы. Это проблема, связанная с банком. А, если вот вы мне фамилию просто отправите, мы ну, просто... Ну, тут вот никс. А, нет, есть вот фамилия, да. Вы можете просто... Мы от приемки проконтролируем, чтобы они как бы... Но мы как бы не решаем вопрос, это проблема страны. Но мы ждем, мы, как, мы даже в прошлом году не требовали сразу полной оплаты, дали им рассрочку платежа, зная, что в стране такие проблемы с переводом денег. Но это как не... будет решен в этом году вопрос, я не знаю. Но это не Пока. повлияет на вот, процесс зачисления, то есть... Нет, есть, если, не пришли, если, а вот... если часть денег пришла именно вот в данной ситуации, то они зачисляются. Ну и, Просто а... ему надо этот вопрос еще с нашей приемной комиссией согласовать. И все. Ага, хорошо, а... спасибо. Я думаю, если вы сможете, да. вы услышали да. все рекомендации. Да, да, да. Ну и а, вот время, к сожалению, нас поджимает. А, Все-таки вопрос вопросов. Uh, уже и министр выступал, и президент России проводил совещание. И uh, значит, здесь информация на портале КФО постоянно появляется на эту тему. И все-таки он все время звучит, ну не верит пока еще uh, в полной мере нам. Uh, 1 сентября начнется учебный год все-таки? Да. Или нет? Да. И, 1 сентября начинается учебный год. Живьем. Лайне живьем, живьем. Мы начинаем учебный год живьем. Ну, э, дистант э, в этой истории, в новой, теперь уже истории, в новой постпандемийной реалии, какой-то Ну, я думаю, это будет элементы, как это сказать, элементы данного образования. Давайте дистант и онлайн сейчас может быть для студентов из стран. Которые, с которыми закрыты границы, но которые сдали экзамены. Вот они будут подключаться онлайн и на дистант. То есть наши ага. ребята, которые в Казани, в России, которые приехали, они сидят в аудитории, эти подключаются, потому что закрыт Туркменистан, зак закрыт Таджикистан и закрыт Узбекистан. Часть уже людей сдали экзамены, зачислены даже, они оплатили и зачислены. То есть вот для них, конечно, дистант. Все. Но То есть, те, если человек... Те, кто так, физически добрался до Казани, да, да. живьем. Да. Но если человек заплатил, поступил, но еще не смог приехать, ну, скажем так, по, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, он может подключиться. Но первокурсник не сможет подключиться, который не приехал сюда. То есть, ему надо получить все равно эти пароли. Пароли, да. Но если... Будет какая-то ситуация, мы поможем ему. Но ну, как бы сделаем все возможное. А так как бы вот, все остальные приходят. Ну и хотела завершить каким-то неожиданным вопросом. И тут неожиданно Твич помог. А, такой вот э, вопрос прислал один из пользователей. Каких ведущих экономистов страны вы за последний год пригласили в институт с открытой лекцией? А, и что директор думает о возможности, видим, приглашения об альтернативщиках? Например, Анатолий Вассерман. Для меня совершенно неожиданно, что он альтернативщик альтерна... ну, он... в экономической теории или практике. Но... Вообще-то вот... Вассерман, по-моему, был даже в Казанском университете в, как... в определенный момент. Я хочу сказать, что у нас здесь с лекциями выступал заместитель министра финансов Лавров и будет продолжать выступать. У нас выступал декан экономфаку МГУ Аузан и будет приезжать выступать. К нам приезжает ряд заведующих кафедр из других российских университетов и выступают. Я не хочу сказать, что у нас был Глазьев или там иноземцев, или еще кто-то, но мы стараемся приглашать. У нас очень часто читают лекции наши профильные министры. Это Марат Одебвич ну, да, Республика Тарстан, Абдулганеев у нас читала лекции, у нас читала лекцию Гайзатулин. Вот, то есть, как бы наши министры профильные. И сказать, что кого мы еще позовем, альтернативщиков я не против позвать, если они приедут, потому что очень часто альтернативщики выступают за деньги. Это бесплатно выступает. А у многих альтернативчиков это бизнес. То есть э, у нас даже была Тина Канделаки. То есть она как бы не экономист, но очень популярна у, у молодежи, и это вызвало очень большой интерес. Есть, э, потому что они на нашем любимом актовом зале там они обсуждали ну, да. очень многие вопросы. Вот, поэтому у нас каждый месяц кто-то приезжает, кто-то выступает, и это будет продолжаться. Легумер, с вами всегда интересно и содержательно. Спасибо. Поэтому я нахожусь в состоянии некоторого разочарования, что режиссер прекращает наш эфир. Но надеюсь, что мы в ближайшее время сможем все-таки встретиться и продолжить. Особенно вот эту часть разговора, касающуюся нашей жизни, нашей экономики и реалий в постпандемийную эпоху. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам.